О, так, подъем. Так этого нету. Его тоже Петь, петя Балбес тоже ушел. Петью. Какая-то девка к нам зашла? Вот тут уже сидит Туся Викуся, Хлоя Микуся. Mm -hmm. oh, Привет, что тут да. возле костра стали На улице плюс 40 возле костра. Вообще его надо ночью поджигать. Нет, надо... Я просто... холодновато как-то. Угу. Угу. Очень холодно. Люди в купальниках что ты... Что ты делаешь с бедной дамой? Здравствуйте, девушка вот такая красивая сегодня. Ну, нафиг вас там. Пойду. Прогуляюсь. Ебалбесов, как они. О, конфетка. Видно, не конфетка. А, класс, давай. А я понял, ну а я кому, Хм, ну думаю, здесь уже вроде бы никого нет. Я пока что еще посижу здесь. Если никого не будет, то пойду Ладно, а -а -а. Посуду, Тут киса, она вот мне убегает. Mm. Еще. Ну, Все, надеюсь, поднять. уже точно никого не увижу. И не встречу своих. Mm -hmm. Тут негде трансформироваться. Ну, Змея, чего, блин, прыгает по деревьям. Ай. Там, наверное, Рена инвиз. Курица какая-то. Короче, пишешь мне. Скучно. Тики, давай. Тик-тик. Проверка. Синка. Ля -ля -ля. И вон туда. Идем да. вон туда. Угу, угу. Чего тут все аквакостюмы-то понадевали? Аква-пигас <пеклась> какой-то. <пеклась> можно Important. пойти погулять. Убро здесь ничего такого. О, он дверь <пеклась> Прием, мистер Байк, Ничего, не видно. Все чисто. Меня О, видишь? Меня видишь? Да, тебя вижу. <си> <си> а -а -а Что это такое? Бедная женщина, выходите отсюда. Ну, вали отсюда. Спасем эту женщину О, привет, от насильщиков. О боже, привет. Что тебе надо? Тут спасаюсь женщин. Все. Песок Кибер испарился. Кибер-женщины. Какой-то дебилизм. Кажется, удобно. О, привет, что это такое? Свечу? Почему все светят зеленым? Ну вот мы точно, и люди светятся белым. Что не это такое? Какое-то заражение, вирус? Какой Нам надо. Вирус? Ну не знаю. Знаешь, вирусы могут ходить. Ты не лапочка, Ворон... не лавуш. Ты бы еще сказал ворона Я вижу. Кто это такой? Что, Что ты видишь? Так, Мы все что... свидимся. <связь> сейчас какой-то вирус и все. Не считай отпуск в одно место. <связь> так, я... мистер что делаешь? Что тут делаешь? Валис отсюда. Сидит ломает на холл. Да я здесь. И зомби бегают Говорил, неспроста, это подсветка зеленая. О! Идет какой-то вирус. Mm. Ай-яй-яй. Я даже подойти mm. не могу. Ай, они прыгают на меня. Они прыгают я. Mm -hmm. Не mm -hmm. тащи mm -hmm. их. Не тащи их в воду. Мы потом их с воды не сможем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот так вот. Опа. О. О, -о, -о, -о, -о. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай Я даже к ним притронуть-то не могу. Ай, ай, ай. Фига мне за километр. Я... Давай. Я такое не Держись. Да я даже удар пронести не могу. Ай, ай. Ай, ай, ай. Либо это что-то мы убирали. Все жители, зайдите срочно домой. Ай, ай, ай, ай, урод какой вы. посмотрите, за мной еще бежит до конца света. Давай, по одному их будем вылавливать, и потом... Так. Мы не можем Без их собак, пробить. Они, они собак... нам дают какую-то... Давай, бей его! Мистер Бак, выманим их по одному, иначе втроём они группами слишком сильный будут. А, пинаем его! Знаете, ай! О, одного Больно. убили, неужели? Ну, еще? эй уйди человек который не понимает русского языка и тупой и глухой я Ой. хочу в дом войти вообще-то ну вот входи Они мешают. быстрее входи значит и я пойду, а, пойду, быстрее, я когда тарда зомби Полезный герой, который не могут с ним и справиться. Тоб говорил. Да. Слушай, да, у меня хотя бы чудесных сил просыпайся. нет. А, вот, а у вас есть, вы не пользуетесь. не а что будет, если случайно узнаю о другого человека? Я тебе по башке дам, и ты не будешь никакой скрытной, ясно? На бы вместе, да. я бы не стоял там в скрытности, а идёл, шёл бы нам помогал. Не до скрытности. Ну смотри, а ничего то, что я скрытая, слово скрытая, да, you know? Юно, you know? я, я вообще их ударить не могу. Спасите. Ты прыгай ко мне, спасу тебя. Угу. Меня зажали. Я в разные стороны, как тот не знаю. Ну попроси пигаза телепортировать тебя. Зайдите в все здания. Срочно все-все-все до единого. Зайдите в комнаты и не выходите с них. Ну да, в мою. Ну не в мою, но в комнату людей. Зомби, они... Я спать, нет, короче, не ка Их даже ударить не могу, он Давайте я в дом зайду. А? Чё? Чё? А? Это чё? А, ты Никому не выходите из комнаты, Они э, там, где входят в комнаты. Не найдите ну, их. Все, они давай, меня давай, зажали. Давай отсюда. Они меня зажали. Бейте их. Бьем. Бесполезно. Я... А, я... я, я, я Беганик. Я, я. Мы им ничего... Убить, Мы бейте. не сможем им ничего нанести. Пока они Может, бьют бьет, нас и дают слабость. Лиса долбаная, ты... Давай, Шуруй, к нам. Ты можешь видеть другой талисман, так, чтобы я я помогал вам другого лица. Еще суперкота нет. Идеально. Я сейчас призову талисман его. Ай, я не могу вообще ничего сделать. Без... Ты уверен, что надо идти помогать тебе? Ай, мне бы зайти в комнату. Они ломают. Они нахалы. Закрой, закрой, закрой. Закрыто. Хм, нет, там не варик. Он, лома... Он выламывает двери. Не понял. Не, не... Тихо, тихо, не показывайся. Все. Давай, быстро ты выбеги ты. Давай, давай, ты быстро выбеги. Ран, <васи>, ран. Давай, давай, давай. Уйди отсюда. Может, мне детрансформироваться? Давай топай отсюда. Шар. Вали. Да. Они меня из голову был пинают. Ай, ай, ай, сильные нахалы. Два няни. Ня. Видите, били? они меня сажали. Нам надо будет mm -hmm. этот талисман. Посижу, Андрея, потому что я капец. Там зомби. зомби. Отойди, отойди, отойди, спрячься, чтобы нас не увидел. Дика. Уйди. Чтобы он ломается. Давай, выйди с этого, выйди отсюда. Так, все, надо... за. Мой зон, мной. зон, со мной. Хорошо. Хорошо влияние я даже это... им ничего не могу сделать когда суперкот уберите к вами о пока он от тебя отвлечен давай давай Код давай катаклизм отвлеки а его он срочно это не синтимонстр. Я сейчас. Давайте едите за. Так. Что мы сделаем? Мистер Бака может вы меня, значит, лиспан, ты Его закрыл вам, или ты его победил? Помогите! Сейчас мы поможем. Почему они потому что, потому что так надо. Мы не сможем их... Бей ты, пока я... Он отвлечен на меня. Набью его. Сейчас я его нет. буду бить. Мне надо заново трансформироваться. У меня сил нет. У не три минуты. Ударь Давай, его. ударь его. Бей. Пока он не зарегенился. Я трансформировался. Объявляю. Эльф... Критическое положение, срочно. Очень критическое положение. С... Так я Всем жителям этого острова или те кто находится строго... строго... в Инновейший... Ай, ай, ай, ай. Пчела, бей его! Мы вместе убьем. Он ломает его. дверь, он ломает дверь. Удали, ударь его вена, мама. Мистер попар ⁇ м, легче уже уехать из города, чтобы их победить. И он оставить тут все так, как есть. Бей Давай, его! Давай бей что... его, что стоишь? Все, Веном, я его ударил, он теперь не может двигаться. Он меня все равно бьёт. Мы одного, мы одного, мы одного. Давай, ты его отвлекал, чтобы не Они в Давай, бьем его. Пейти, он на меня, на меня отвлечён. У меня... Куда я зашел? Веном, Выйдите отсюда. Это что за не но, знаю, что это за место, но о, вам там быть нельзя. Полезная пчела. Зачем мне меня ударил своим бесполезным веновым? Второй раз даже. Да это, Бесполез... да это не пчела, это... <сих> на дороге ничего, ничего стоять. Жучки! Если ты... Так. Еще одного убили. Нам нужно вместе нападать на одного. Вы еще на улице не видели сколько их. Я видел их там много. ой Йо -йо -йо ой ой ой ой ой ой ой Собирайтесь все в дом, в дом, в дом, тащите. Эй, э, люди, Зомби, здравствуйте, как ваши дела? Давайте, да. давайте, Речь, спускайтесь. спускайтесь уроды! Давай, бей их дракон! Они на мне! Бей Они их! Меня, сдалека, сдалека, пигас! ой ой яй яй яй яй яй яй яй ой ой вынесли тут даже во всех комнатах почти. Люди, э, герои, Мне все потом. Очень, я... очень критическое положение. Поэтому все в комнату Адрианы. Я сюда затащила. Все, все герои прячемся. Э, заходить в комнату Адриа. Она только надо заточил. туда попасть. вы не удали. Они заходят. Они заходят помаленьку. Вена нет. Я ничего сделать не могу. Вы, за... Вы сюда их запустили. Уйди быстрей, дракон, заходи сюда. Про меня забыли. Ты, ну, тебя вообще. Быстрее, заходите в дом, в комнату Адриана. Я не могу, Вы зажали. Всех зажали. Может, поможет мне? Нам бы тоже кто помог. Знаешь... Придется хопля. <как> ну, его их можно... Их можно... Эм, давай. А это что за комната? Их можно убивать <плёвый> Ю -ю. Да, убивай. <плёвый> У меня есть идея, как <плёвый> туда под... скинуть. Помогите! Да. А, нет. Потолкни его, потолкни! Помоги, бегай! Точно, ты не а сможешь... Давай, я его толкаю, но ну, пытаюсь как минимум. Да, я признул главы, задащу идем. Разделение. Главу, Разделение. Йо -йо. Разделение. Я не могу. Котоклизм тоже. Что делать? Поставим. Как сюда? О. Помоги, он меня зажал. Убери. Притяни его, пожалуйста. Я Лиса. Не могу. Он меня зажал. Я даже не могу использовать. Получай. Мираж. тут -то... А меня пропустите. Высыпите. Лава, из-за которой я не могу пить их. Люди не слышат меня, потому что они оглохли. Давай. ты, от... ты мне в лаву спуститься. Да, и мы его потолкнем, давай. Нет, стой, он и на тебе, тебе загреет. Давайте мне, тут ладно. Прыгай, прыгай туда. Тупой, зачем сюда прыгает? Там да. даже лавы уже нет. На двух... Ну, тут можно затащить. Я прыгаю сюда, потому что я их затащить могу. Хоп. Раз удар, два удар. М, да нет. Ребят, Что, поднимайтесь да? все наверх. Срочно критическая с... обстановка. Не верю, не надо. Все наверх, срочно. Да, наверх. Нажимай Можешь... -на, ковер и вверх. на ковер и вверх. Могу, на... не обнимай моя нычка. Давайте а на ладочко. ковер и вверх. На черный Ало? ковер и вверх. Все Прошу, и на втором этаже. Там выделил, я прям выделил сильно. На да, да, второй да, да, да. и вверх. Здесь мы сможем чуть-чуть от... oh, да. посидеть. Так, что? You? Надо mm -hmm. спуститься ниже. Там есть... Надо ниже. Надо пока... Спускайтесь. <говорит> На улице нету пока что ни одного. Спускайтесь. <говорит> Это внутри <говорит> Не <внутри что> <говорит> ломайте, что вы делаете. Так, что мы предпримем? Ля-ля-ля. У меня осталась а одна минута до детрансформации. Так, ты можешь пойти наверх, я пока если, я всех сдержу. Здесь, если, если до... ты детрансформируешься, спадет не только не один. Так, надеюсь, все спустились вниз, я уже детрансформировался. Так, что мы предпримем? Во-первых, надо э построить нам... Э Ого, э эвакуируем всех в остров, либо же да. либо же нам надо как-то вызвать извержение вулкана. Чтобы все сожглось. Хотя и сожгемся, и, и мы, и люди. Хотя мы не сожгёмся, люди мы... сожгутся. Нет, нам надо... У нам... меня план получил, нет, план такой. Мы сейчас все вместе отдохнем. Пчела тупая. Сейчас загрежешь, они будут ломиться сюда. Они ломают. Ты что, не видел что ли? Да не смой. Да, <сёк> <что -то Бомбец. сёк> я тебе сейчас. Проходите. <сёк> так. Уже <сёк> хорошо, что у меня еще был тадет, талисман. Так, <сёк> во-первых, что мы делаем? Мы сейчас идем, выходим с заднего двора, добываем дерево. Строим лодку. Эвакуируем série... Я этим займусь. Короче, вы поняли. Все. Series... Эваку... Эваку... Всех жителей и сматываемся отсюда. Еще сделаем извержение вулкана с помощью какого-нибудь талисмана. Тихо, тихо чтобы мы, чтобы их не привлекли. Тихо, чтобы мы не привлекли зомби. Ходим. Если что, сюда все заходим на экстренный случай. Тупая лиса О, пчела, чтоб тебе током. Очень Я смешно лица Я, Я, Я случайно. Ври больше, добывайте дерево, чем больше тем... давайте. Ну, зато их отвлекаю. Они не будут на вас угу. Очень спасибо, пожалуйста, даешь. Обращайся. Вот. Прям то, что надо выпало. Люди, я накопил дерево... Сила петуха. Я, на... я накопил дерево мог... на лодке для всех. У меня 8 называется... лодок этого хватит. Всех людей? У меня 8 лодок. Вас хватит? Я думал, большую платформу построим. Маленькие лодочки все У меня около 46 бревен Тащи, дерево. Так, так. Все, возвращайтесь все, возвращайтесь. Срочно, все возвращайтесь. Возвращаемся. Так, чтобы тебе не перезаходить, и они убили всякие нечисть, зомби, строим здесь путь. Я уже тут. Ты запрыгнешь. Так, что мы сделаем с вами? Ну отойдите вы. Да ну. Дай Тут а мягко. Дайте зайти. Все закрываю. Здесь мягко поэтому переночим здесь в трансформации. Ясно? Да. Можно только вы не трансформируюсь Что ты делаешь? Не надо. Надеюсь никто не использовал силу и не надо много детрансформируется. Мироваться. Все, да. заходите через Не двери. Смотрите в эту сторону, я перезаряжаюсь. <свят> так, чтобы они на всякие застопорились, мы сделаем так. Все. <свят> так, все, отдохнем здесь, завтра утром продолжим. Ой, sorry, Либо построим ночью, только шли в шли другом шли месте. В